Здравствуйте. Здравствуйте. Причина остановки? Красиво Порошку выгодно на Ну и дальше По что? По Дальше что? А что, моя машина в розыске? Что? Моя машина в розыске? Да Ну, Не пишу, что? Знаки, облище. Ну, так Кто сказал, что их нужно красить? На где они? где написано, что я их должен красить? Нет, там, что знаки, или ну если он облез от соли, то я тут. А, Конечно. Бы, так Детский. что я должен их показывать, если вы меня останавливаете просто так, потому что вам Нет. захотелось? Я не понял. Есть, как это ну так. Просто, как же говорю, Хорошо, вот это... покажите ваши документы. Роб... Кого? Удостоверение служебное. Кабзар Владимир Алексеевич, 10 до 8, 12 2015. Хорошо. Показывайте бумагу, что идет операция. Ну какую? На основании чего вы стоите тут и останавливаете транспортное средство? На основании no. чего? На основании чего вы стоите здесь и останавливаете транспортные средства просто так? Как напускать? Ну, у вас номерный знак не придает вымогам в Стандарт? Ну я Но я же И их вы... не выпускаю, эти номерные знаки. Что, я же не выпускаю номерные знаки, ну, правильно? А это причина, Какая? Это, не причина это не причина абсолютно. Ну не причина. причина? Ну так, я ничего не нарушил, прапор. Нет, ты как же объясняешь у вас. Хорошо. Если я покажу документы, то он будет выповедать, да? Я Я что у вас есть У меня все Прям есть. Леса, а сами там... Ну а и с. Какое? Да, покажи документы, да, езжай, да Да не буду я ничего показывать. Зачем это мне надо? А? а не ну не хочу. Ну потому что время идет, а вы не меняетесь. Вот вам захотелось не, меня остановить. Мы делаем свою работу. Да какую работу вы делаете? Свою. Какую свою? И то, мы их вы с нами обоиски. и проверяли. Это не есть ваше. А вы вы обязаны есть. следить за соблюдением правил дорожного движения. Правильно. А, для того, что а что вы делаете? что делаете? Я тоже обеспечивающего успеху дорожью руку. Но мне треба выявить водяя, который керует в неперезвом стадии. Ага. Без посвящения водяя. Да. А для того, чтобы он его выявить, из строительства и скрывания, чтобы он не наобил горя. Понимаете, ага. что это погадали люди, ага. и он в том числе. И они должны вас остановить. Хорошо, который... давайте сначала, значит, согласно закону о милиции, да? Давай будем изучать правила. Законы. Давай, прапорщик, начнем сначала. У меня время есть, я сейчас посмотрю. Постою с вами, а мне это не интересно. вы меня остановили, давай, давай будем дальше. Согласно закону о мили... про милицию, да? Хорошо, что вы обязаны сделать, останавливая транспортное средство? Вы не знаете, что вы должны сделать? Нет, давайте я знаю, что я должен сделать Просто какие-то документы и... Да не буду я вам ничего показывать Я вам не обязан этого делать нет, Я же пояснил, у вас номерный знак не принадлежит Ну хорошо, вы мне сказали Я поехал дальше, все Нет, так мы понятно, поняли так Нет, мне, мне не важно. Ну правильно, принципово. Принципиально, чего? Принципиально, вы должны остановить и назвать мне причину порушения. Ну, так я вам пришел, пришел, и так что, нам пересмотреть запись или что? А что там запись? А что вы сказали? Вы Прапись, представились, да, будет ласка документы. Все. не ну. ну. Нет, так вы, вы должны, знали. Знали. Вы должны вы сначала назвать причину остановки, а потом уже что-то мне предъявляет. Нет, уважаемый, причина кому, есть. Кому как подобается? Кому вот я. Один, как а, -то... То, то есть это самое, закон вы трактуете кому как подобается, да? Нет, почему-то закон. Согласно закону, я... про милицию, вы обязаны представиться и Правильно. сообщить причину остановки. Я и поясни, почему вы в да, не Нет, вы сразу ну, потребовали так. документы, уважаемые. Вы представились, будь ласка, документы, правильно? Я говорю, будь ласка, проверю ваши документы. Ну, и какая вас разница? Причину, я сдал, а почему? А, а если бы не, спы... а не, а а не испытал, в... то причины бы не было, правильно? Нет, ну ты кому нравится, я вам скажу. Бывает, если понимаешь, что ты ходишь до, до людей, не доводен я. Пояснять причину зупыльки, представляю, только нашему не такая причина, на документы подводится. То есть, отображается. Каждый по-разному. Нет, понятно. Но вы обязаны следить за соблюдением правил дорожного движения. Я только пояснял. Уже. Да что вы мне поясняете почему, почему вы запоняли? Почему вы запоняли? Чтобы найти нарушения, а не чтобы их предупредить. Правильно? Тут Самое главное это обеспечить дорожного <как> Ну правильно. правильно. Ну а вы... вы стоите здесь создаете небеспеку дорожного руху. Ну как, вот стоят, остановили, во втором ряду стоят, <как> уже дальше стоят. А вы ходите <как> и посмотрите, <как> и вам документы надо. А где А вот только что перед нами черри остановился, амулет. <как> Ваши, кто там, старший лейтенант и кто? Подошел, посмотрел и поехали. А он стоял во втором ряду, и что, это на... не нарушение? Во втором ряду здесь. Вот, передо мной. Вы что, слепой что ли, прапорчик? Нет, ну давайте не будем. Я не слепой, я все видел. У меня не обратил внимания, Кто там где стоял? Потому ну что не честно. Ну. Я с этим согрелся на вас и хорошо к вам, а где-то стоял, я не знаю. Ладно, так, все, так. я поеду. По все в порядке. Все в порядке. Нет,